Однороженные Как Дети могут они кататься, даже не скользит. Произошло нечто такое, чего я вообще не ожидал. Потому что Дима обидный наглый возникнул. Окей, ребят, всем привет. Я думаю, каждый из вас когда-либо в жизни видел это. конечно же это и сейчас мы находимся на здоровенной детской площадке но не для того чтобы покататься на горке хотя это тоже было бы неплохо она ничего как я не спускаюсь на этой штуке как как дети могут они кататься даже не скользит Хорошо, в общем, мы здраво начинаем Новый год, но сегодня 31 декабря, и я вдохновился идеей 2017 отжиманий. Было первый видос, его снял Игорь Войтенко, а сегодня мы будем делать 2020. Пойдем пока. Люди, которые проходят на заднем фоне, они уже они в подкушении не ждут. Та-дам! 2020 потяни Еще 2020-2019. В общем... Никто на Ютубе, на просторах Ютуба, не делает 2020 подтягиваний, ибо это хлам тяжело, ибо это на морозе, ибо кто захочет делать 2020 подтягиваний. Я попытаюсь это все смонтировать, чтобы вам было довольно красиво и не скучно. И конечно же, как бы я мог обе, обе... Да. конечно же, как бы я мог обойтись при съемке этого видео, как не кинуть вызов Игорю, Танка. скорее еще сейчас он находится где-то в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Поэтому, Игорь, если смотришь, тебя салют и респект, Сюша, привет. И мы начинаем. Мы уже начали. Осталось 2019 подтягиваний. И мой план просто пройтись по улицам. Они уже начали отмечать Новый год. Пройтись моро, моро. по площадкам Ульяновска. И вообще сделать это за 24 часа. Возможно ли это? Я не знаю. Поэтому мы сделаем еще одно подтягивание, чтобы не терять время. Нет, даже не одно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, пошло оно, и нам осталось всего лишь две тысячи. потяги, <свят> да. В общем, пройдемся по площадкам Ульяновска и заценим турнички, заценим остановку и, возможно, о чем-нибудь поговорим. Это исторический турник, на котором я сделал первое свое солнышко в жизни. Это чуть не сломал себе спину, потому что я прогнулся ногу в 90 градусов. Но это был мой первый оборот, который я совершил в вот этом турнике. Кстати, посмотрите, как он приварен. Это, ну вот да я понимаю, опасность. Это суровые стрит-воркаут-условия, которые были лет, наверное, 5 назад, когда я еще даже не ходил в зал. Тогда я занимался стрит-воркаутом. И за началась вообще вся история моих тренировок. И в зале, и на улице. Сделаем еще немного. Кстати, кажется, что не так уж и много в 2020. Из-за холода у меня начинают свалить ноги. Я закисляюсь. Это жестко. Не, серьезно, мне ноги свои. Надо переходить на более высокий турничок. Надо бахнуть прям там. На <музыка> самом деле у меня нет абсолютно никакой тактики, нет никакого расчета, насколько это возможно, за сколько вообще можно сделать. Я просто хочу подтягиваться на всем, что вижу, на чем можно подтянуться. И даже эту штуку у меня покорится, на которую я не смогу спуститься. Кто знает, кто живет в регионах, по-любому, в каждом дворе, возможно в каждом, стали вот такие штуки. В общем, в чем суть? Вам нужно уборством вашей силы воли, характера и здоровенного хвата. Делать вот такой стик, И у меня не получилось. Давайте вот в таком стиле, сейчас соберемся соседей. Пользуясь случаем, сразу кидаю этот вызов абсолютно всем, кто посмотрел. Потому что я видел в комментариях, писали Диман, точнее не Диман, Игорь. Игорь, 2017 отжиманий, 2018 отжиманий. Офигеть, как так? Ребят, как вам насчет 2020 подтягиваний? Уж вот такой вызов. Оператор уже замерз. Надо делать подход. Фу, надо сделать подтягивание в уголке. Пока можно попендриться. Или нет. И кстати, шедер. Лёха шедер. Если вдруг каким-то образом ты посмотришь этот видос, во-первых, поздравляю тебя с Новым годом. <laughs> так же, как и всех моих подписчиков. А во-вторых, тоже подтягивай, Ты же любишь подтягивания. Попробуй, 2020. И даже ради новогодней сферы у нас есть елочка. Кстати, Дед Нарозом вроде, да? Или да? Или? Да, раз. Нам не хватает еще шапочки и носочков с Новым Годом. Но я думаю, этот апгрейд мы сделаем завтра, потому что цель сделать 2020 за 24 часа. Какой план? План успеть максимум за сегодняшний вечер. Немного восстановить гликоген, покушать Новый год от души, встретить Новый год и потом не, не лечь спать и начать отращивать себе бока на Новый год. Оператор же понял, о чем говорит. А все это дело скинуть и начать Новый год реально мощно. Не где-то там валяешь, что-то там бухает, да? Оливьешкой заправляет. Мощно! Это это твои подписчики! Я предлагаю делать 100 подтягиваний и переходить к следующей площадке. Таким образом, у нас должно получиться 20 площадок. Чуть-чуть, я с ну-ка. Слушай, это тоже пушки. Да, взятая, нормально. Окей, сейчас мы делаем мощный трюк, который спасал меня от холода. Ребята, опасно, опасно не, не, не повторяю. Два. Два. Три. Подсушенный пресак, которого нет. Поэтому надо сделать фоточку на превьюшку. И также на фоточку в Инстаграм. я бы я еще не делал последнюю фотку. Последний пост в Инстаграм в этом году. Надо оформить. Так что снимаем все это дело. Кстати, на самом деле, не чувствую сейчас то, что холодно. По-моему, даже вообще не холодно. Хотя. Я начинаю чувствовать, возможно уже холодно, а хотя нет, не холодно. Окей, okay, друзья, обещаю, вместе месте развития событий уже сделано 400-420 подтягиваний. Я уже немного замерз, а возможно, флам замерз, потому что 120 подтягиваний я сделал вот в кофте, в, в кофте, в лонгсливе, в еще одной кофте, а еще 300 я сделал без всего. Мощно зарядился, но теперь пора идти домой, немного покушать, постановиться, потому что сейчас без топового оператора. И встретить Новый год, подходили люди, спрашивали вообще, чем я тут занимаюсь. Это круто на самом деле, встретил одноклассников, одноклассниц, все красиво, люди отмечают, люди занимаются своими делами, мы подтягиваемся. Так что сейчас направляемся домой кушать, обогреться и там посмотрим.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 Друзья, всем доброе утро! Возможно, вы сейчас почти ничего не видите. Это значит, что сейчас 5 утра, это первые 10 подтягинений 1 января 2020 года. Так, меня все еще не видно, окей, ждем, пока будет рассвет, и мы это встретим. Кому нужно знать, что у меня есть Дима, Дим по-братски, он не вставляет эту хрень. Это 600. 620. Что ты голова закружилась? 140. Максим, экстренное интервью. Уйди от меня. 9, 10, 260 а, Даже сказал, уйди от меня. Первые мысли, Какие? которые появились у тебя, когда я тебе предложил сделать 2020 потягивать Я согласился на 1010. Первые мысли, что ты подумал? Я? Мне просто было скучно дома, но я согласился. Ты хочешь заделать? Нет. Сраты, челлендж. Итак, ребят, мы прошли через холод. Омерзвевшие, омерзвевшие мерзлые пальцы. И дефект речи, и забитость широчайших бицепса. Голод, уже даже голод, все калории, такое ощущение, что переварились, прошло. Сейчас посмотрим, сколько времени. время. Время 8.28. 1369 калорий мы потратили за.. Я потратил за 4 часа, 4 минуты, и 4 секунды. Как совпало время, прикольно. У меня пульс сейчас 85-86. Я уже не могу делать даже по 5 подтягиваний. Либо 5, но грязные. Это полная жуть. И я даже не сделал половину. Сейчас я сделал всего лишь 380 плюс... Сколько плюс? 420. Это получается 400-800. Всего лишь 800 подтягиваний. А надо 2020. И в моей голове это было гораздо легче... И я не знаю, каково так происходит, и как дальше подтягиваться, потому что даже нет половины, уже такая хрень. Но я думаю, надо продолжать, ибо это вызов, это челлендж. Время всего лишь 8 часов. У нас как минимум еще 2 часа есть. Я хочу успеть до 10. Те, кто захочет повторить, обязательно перчатки, двое носков или носок, шерстяных желательно, две шапки, шарф, шапка Деда морозы и новогодние носочки потому что они прибавят нам к уносу а мы еще не без этого. Я говорю, мне что даже стыдно зайти эти по потому что это капец как нечисто. Это драм ужас как нечисто. Но у нас уже начинает расцветать. Уже более-менее становится нас видно, СО 6400, поэтому могут быть также шумы. И следом мы как минимум меняем площадку, наконец-таки вот здесь подтягиваться капец как неудобно. У меня уже преследует чувство голода. Я все-таки уйду в дефицит Тебя тоже? <схот> Максим замерз нос. У меня, кстати, тоже. И да, мы продолжаем. Максим, твои эмоции. Что скажешь? Я губу чесал. Бери. Одно дубль два. Максим, что скажешь? Дождем. магазин закрыт, мы двигаем на новую площадку, она находится где-то где-то там. Есть уже хочется очень сильно. Дефицит калорий жесткий. Мышцы болят, но я уверен, что сейчас два часа пойдут максимально мощно. Потому что Дима Пикин наглый. Подходи. Не в жизни, ты скажешь, когда сделаешь 1500. Вернемся. Окей, прошло уже, наверное, часа 5. Часов 5. Нет, 4, 4 часа 45 минут с сегодняшнего начала. Лишня подтянуть 400, 440, 440 подтягиваний. По Макса у тебя сколько, у Макса? 360. 360. у тебя? 354. Соответственно, у меня 860. Надо ускоряться. Тянуть, тянуть, тянуть, вытягивать, последний рвок, потом закинуть все мюсли и еще бахнуть. пам пам пам пам пам Турун, тун ту тун ту тун тун тун тун 440. Жуть. На самом деле, я реально не хотел сегодня везде ничего есть, потому что на Новый год как бы наел много и жир, и все такое. Но 1000, 1676 калорий уже потрачено, и, черт возьми, это даже не половина. Это вообще не половина, поэтому есть 100% придется, и надо будет закидывать Белка побольше, чтобы мышцы не горели, потому что это огромный стресс, огромная нагрузка. Фиг знает, что произойдет с моей спиной, бицепсом, задними дельтами, прессом завтра. <laughs> Я считаю, будет весело. А завтра еще должен быть полдей. Это значит день спины, окей, день спины. Будет весело. Оператор уже в шоке, ибо он тренируется вместе со мной. Макс тоже в шоке. Он считает меня уже полностью отбитым. Но это весело. Так, работаем. Это, это половина. Прошло 5 часов 7 минут 49-50 секунд с того момента, как сегодня мы это начали. 1100 подтягиваний, это ровно половина. Я потратил за это время 1874 килокалории. 1010. 1010. 1200 подтягиваний. Именно на такой отметке мы отправляемся в магазин для того, чтобы закупить какую-нибудь глюкозы и восстановить гликоген и чтобы потом продолжить еще мощнее. Ну что, друзья, вот мы на месте, пачка мюсли, как всегда спасает, как она меня спасала в Москве, так она меня спасает и сейчас. И как вы могли заметить, сейчас я остался один, да. Мои партнеры по тренингу ушли домой. Сделали примерно по около 500 подтягиваний каждый. Поставлю мюсли. Лично у меня сейчас 1200 подтягиваний Осталось 820. Еще так мало и так много, блин. Уже аккумулятор на камере, к сожалению, садится. Честно говоря, тяжело даже разгорать, потому что реально он очень устал. Хочется спать, получается. Я проснулся в 6.50. В, в прошлом году 6.50. И в этом году еще не ложился спать, не спал. Поэтому давайте бахнем еще один подход и продолжим. Так вот почему они ушли. Потому что что такое сделать 2020 подтягиваний? 2020 подтягиваний это не чилить на Новый год. Не пить, не бухать, не обжираться, это встать. В 5 утра, если вы спали, да, я вообще не ложился, они встали, по-моему, в 4 или в 4.30, и с Макс тоже не ложился, Лев немного поспал. Это пойти под темноте, по, по сути, да, когда нет ни единой души на улицах и подтягиваться в холоде, когда тут ветер, метель, кстати, сейчас потеплело, когда у тебя руки уже просто в хламину красные от мозолей и все болит, когда спина Задние дельты, бицепсы, пресс уже говорят, Диман, хватит. Хватит подтягиваться, какого черта ты здесь творишь? Это значит не просто пушить себя на новый уровень. Это значит абсолютно отодвинуть свои границы от того, что считалось нормальным и адекватным. Давайте еще один подходик. Так вот. Эти парни, они реально красавчики, потому что до этого они могли сделать 100 повторений за тренировку, 100 подтягиваний за тренировку, это просто потолок-край. Для кого-то, если ты сделаешь 100 подтягиваний за тренировку, это просто все, это, ты чувствуешь себя реально на все 100%, на все 100 подтягиваний. А здесь это даже не 10 это не, не просто Гранд Кордон, который говорит 10x rule", да, это... 20x, даже чуть побольше, чем 20x, поэтому да, мой рекорд был 100 подтягиваний за тренировку, больше я никогда не делал, может быть там 105, где-то 104, когда косячу. косячил. И это действительно тот момент, когда ты просто должен научиться не брать оправданий, не искать оправдание для того, чтобы остановиться, а искать возможности для того, чтобы продолжить. То есть есть тонкая грань, когда ты ищешь возможности для того, чтобы остановиться, Искать, искать возможности, когда ты хочешь продолжить. Именно поэтому бахнем еще один подходит. Подтягиваюсь чисто на пальцах, вот на этих частях, потому что мозоли уже просто не дают. Они, может быть, сорвались уже? Нет, мозоли еще не сорвались. Перчатки, благо, защищают. Это обычные такие перчаточки. Кстати, первый раз надел на Новый год. И в старом году первый раз надел эти перчаточки. Я хочу, чтобы вы поняли, что цель этого видоса – показать, насколько наши границы в голове, и что можно при желании пушить себя дальше, дальше, дальше, дальше, дальше еще дальше. Пацаны веселятся. Уже, уже 10.43, потрачено 2484 калории, и прошло 6 часов 19 минут с начала нашей тренировки сегодняшней. 6 тренировки – Отвечу на вопрос, насколько часто эту тренировку? Друзья, один раз в год. Один раз в год это край. Хотите посмотреть, насколько это тяжело? Попробуйте. Это можно сделать гораздо быстрее, чем делаю я. Если прямо ускориться, мы много времени тратили на то, чтобы там найти площадку как-то перейти какой из одной локации в другую, на то, чтобы нормальный турник найти. Потому что те турники, на которые мы занимались, они... Когда-то косые были, когда-то слишком толстые, из-за этого хват и мозольки уходили еще больше. Но это все фигня на самом деле. Я хочу, чтобы вы поняли вот эту грань. Не просто пушить себя настолько, насколько это возможно дальше, но настраивать свой мозг, свое подсознание на то, чтобы искать возможности двигаться дальше, а не остановиться на месте или бросать. Это, наверное, самый главный посыл этого ролика. Потому что пушить дальше, это уже чуть второстепенно. как только ты поймешь, что тебе нужно двигать дальше, дальше тебе нужно пушить. А перед тем, как пушить, надо этот, этот момент осознать. И многие скажут мне, возможно, Дима, а почему ты это делаешь в тренировках? Я могу это сделать в любой другой сфере и не делать никакие 2020 подтягивания или отжимания, или еще что-то такое. Возможно, конечно, вы можете это сделать в других сферах. Но именно отжимания, подтягивания, именно тренировки, они дают вот эту связь, настраивают тело и разума. И помогает вам лучше освоить, как мне кажется, чем в каких-то других сферах. И, возможно, вам даже будет легче освоить. Это, опять как тяжело, очень тяжело, невероятно тяжело. Усвоить это и осознать. Но я думаю, что через тренировки это так или иначе сделать легче, чем через другие сферы. Потому что через другие сферы, я не знаю ни одного примера, кто бы так сделал чем через какие-то другие сферы и аккумулятор на моей камере уже может заканчиваться, поэтому возможно я буду продолжать снимать на телефон у нас здесь осталось сколько? А, 65% осталось здесь 46, 1 января нормально, то есть на телефон, скорее всего, буду снимать, но правда без штатива так что заканчиваем, заканчиваем всю эту болтовню и продолжаем подтягиваться, я думаю пару кадров сниму с телефона, сделаю таймлапс и особо видео затягивать все-таки не будем продолжаем Конечно, ребят, чуть не забыл сказать, на моем сайте с программой тренировок estheticsfamily.com, вот здесь вот будет название, и также ссылочка в описании и в комментариях к ролику. Там ты можешь приобрести мою программу тренировок с бешеной новогодней скидкой. Я все-таки продлил максимальную скидку до 5 января. Поэтому, если ты хочешь набрать, если ты хочешь эстетичное телосложение, ты смело можешь брать эту программу, независимо от того, занимаешься, ты стритлистингом либо не занимаешься, но общая масса, общие пропорции, все в программе учитано, это как раз таки фишка программы. Поэтому staticsfamily.com, ссылочка как всегда в описании, либо в комментариях и там, и там. Итак, друзья, на улице уже опять начинает темнеть. Время 3 часа, 3 часа 14 минут. С момента начала тренировки прошло 10 часов 50 минут. Это значит, что тренировка длится уже 10 часов 50 минут. Как вам такая тренировка почти 11 часов? Я в шоке. Кое-как уже на самом деле говорю, поэтому давайте их доделаем. Сейчас я не могу делать чистыми, просто руки, ничего не делается и руки сводят. Предплечья сводит, бицепс сводит. Поехали. Еще пять последних повторений. Я думаю, надеюсь, что камера не вырубится. Есть. Друзья, это закончилось Это, блин, закончилось На это нам потребовалось Ай, руку рука, рука Понадобилось 10 часов 50 Опять свою руку, 10 часов 52 минуты это, это жестко, надо срочно пить Надо срочно кушать натрий, не натрий, калий, калий кушать. И какие итоги, что я могу сказать. Все-таки видео подходит к концу. Я в шоке. Это это реально. Насколько важно, однако, ставить здоровенные высоченные цели и выходить за эти рамки, ребят. Выходить. Пошло, ну, 100 потягней, там, 500 потягней, 1000 потягней, 2000, 2000. 2020 потягней, вот так вот, уже заговариваю, 2020 потягней. Я это сделал, и я рад, я очень рад, что сейчас пойду домой как можно быстрее откинуть спать. Попью сначала, поем чего-нибудь белкового, потому что тело просто в шоке. У меня уже болят все мышцы, спина, руки, предплечья, все ужасно ломит. Такое ощущение, как на второй день, хотя сегодня только первый день. Что будет завтра или послезавтра, мне просто представить тяжело. Так и начинаем мы. Новый 2019, 2019 да, 2020 год мы начинаем именно так мощно. Надеюсь, что он не продлится в таком же формате, когда я не смогу ничего связанного, путного сказать на камеру. Я надеюсь, что вы также попробуете сделать хотя бы 500, хотя бы 1000, главное выйти за рамки соткишки. И потому что я знаю, для многих 100 повторений это уже очень много. Для многих 200 повторений сделали уже просто герои. Но 2020... И хочу также поделиться, сколько калорий я потратил. Это повары, они показывают полностью и все на основе пульса. То есть у меня нагрудный датчик вот здесь вот стоит. И там все четко считается. 5000, 5 Блин, наверное, они сейчас не сфокусируют. 5000 тысяч... 80... 5081 килокалория Это рекорд. У меня был максимум рекорд 3000 калорий. То в этом году, прям с самого первого дня, первый наш рекорд это, во-первых, подтягивание. Во-вторых, это 5081 килокалория за тренировку. И сразу трени... длительность тренировки. Третий рекорд это 10 часов. 10 часов 54 минуты без перерыва. То я закрыл, получается, 20-20 подтягиваний за 20. 20 часов получается, это жестко Так что я сейчас идем домой восстанавливаться, кушать, пить Я желаю, чтобы у каждого в новом году были такие же жесткие рекорды Возможно, это будет не 2020 потяги Возможно, это будет что-то другое Построить свой бизнес Какой-то весной взять, запустить какой-то проект свой Либо выучиться на кого-то, закончить универ Круто, да, с отличным дипломом, с красным Или закончить школу на золотую медаль Все, чтобы это не было, я желаю, чтобы этот год у вас был самым жестким Ибо это первое видео в 2020 году. Делитесь этим видео, друзьями. Пусть все знают, что пора, блин, уже избавляться от дебильных вот этих границ и рамок, которые навязывает нам общество. До встречи в новых видео, ребят. Работаем.